Сейчас я ну, ходи, сейчас не степлю, сейчас я свет включу. Uh -huh. Можно ну, уже знаете, разбирать. Не, как я так, происходит. я так, знаете, делаю именно умное лицо и хожу по людям, мучаю их вопросами. Катай. Вот, Не знаю, заведется, а включи, да? Включи документы. Здесь свет, конечно. Блин. Да мне хватит, у меня фонарь есть. Как-то может сюда выходить, с той стороны? Может быть. Вот такая вот история. Печальная. Отломан кусочек. Здесь отломан кусочек. Пластик оригинальный. Не знаю, радует это или нет. Пробег небольшой. Это у нас американец, да? Слушай, она вывоза Японии написано. И... Да. Uh -huh. ну, не ну это может быть через Японию как-то везли там. Сейчас гляну, точно. Без модель. Шоркости, широковатости. Ну да. На фото этого не было видно. Монстр есть, а Energy закрыт. На фото это все выберено. Ну вы это может быть, да. Это. А вы первый владелец? Нет. А, а какой по счету? А, там девушка, которая расставаживала, там всего три записи. Есть. Ага. Так что ты? Мургаешь. И вы, получается третий. Ну, по, по факту второй. Ну, по факту, да. Ну, один вылез, и получается вы, и... Ну, у меня там где-то там не вписан есть там. Ну, его, кстати, ну, уже снято с учёта, чтобы uh -huh. не висел ни на ком. Uh -huh. Там сейчас... С регистрационных действий имеется в виду? Да. То есть номер да, да. есть, я понял. Ну, приостановили, то есть, да, да, показали, да. что всё. Uh -huh. Чтобы он не висел ни на ком. Ну, а потом, получается, не будет штрафных... Э -э Какие? что при постановке на учет человек потом будет штраф платить Десять что... суток, если 10, 10 суток приходится, ну, договор написали а, ну если от нового 10... числа, получается, да от нового человека да, конечно. так, акропович китайский, да? да? да, вот этот вот баночка китайская еще переделана так классненько Хотя я могу ошибаться, но китайцы хорошо подделывать начали, ну, но я буквально вчера разглядывал эту банку, они вот есть такие же китайские Ну очень похожи на китайское, но могу ошибаться Я утверждать не буду, потому что не знаю Да, ну вон они, заусенцы вот эти вот неаккуратные не, не, ну звучит он неплохо, но сам факт, что И у вас, это вы ставили что это вы так и взяли, вот как есть? так есть прикольно сделано, конечно Интересно, моторика, так, у нас тут все оригинал стоит, оптика оригинал, пластик мягенький, котские царапки, это у вас уже было ДТП, да? Нет, нет, я особо на нем не ездил. Нет. То есть вы это... вот взяли, Он вот они и так и катались, да? Да, вот видите, вот-вот. А, да он же вообще не на вас, вы ну, им не владели? Особо. Нет, я не катался. А что, купили просто поставить или перепродать? Разные мысли были, у меня я много на чем ездил в своей жизни, начинал с советского автопрома. Что-то как-то, а, вот так вот, да? Сейчас я езжу на чопере. была мысль, но мне сказали, что не надо. На чопере не надо? Нет, на этом не надо. А. Держи, закусывает провокатор. закусывает провокатор ну ничего не закусывал потому что стоит закусок не было ну она... вы видите я же, я же не то что там но... пытаюсь обвинить ни в коем случае я вам говорю что ничего не было Провести, может быть ее, не было. может но, быть но, да все заведется до да. тысяч пробег я пока не вижу пока посмотрю его вокруг так у нас получается как я уже говорил не оригинал не оригинал тюнинг тут тюнинга очень много это, это иначе угу. я просто люблю когда больше оригинал все потому что за тюнингом нельзя увидеть что там есть так здесь у нас тоже оригинальные зеркала это хорошо конечно, но вот этот вот тюнинг это как бы на любителя опять же, тут что-то было, и вот тут что-то было, не ну вот он вот, потертость вот небольшая, mm -hmm. ну то есть как бы я смотрю на наличие не потертости, а на наличие mm -hmm. факта почему это произошло, то есть следствие. Не mm -hmm. Нет, вроде стоит пока. Можете, конечно, если вам удобно, можете откатить, чтобы вы не переживали. Да не, не то, что удобно, чтобы дом было. Да я бы нормально, да. Все вот так, отлично, спасибо. Поставили так. Да, ставьте, ставьте на подножку. Удобно было. Да, да, довольно. вполне. Кладки царапки. Ну кто-то его сделал интересным в том плане, что на него тюнинга, конечно, очень много различного, но иметь сюда решений. Потому что что на эту модель, что на предыдущую, что на его там дедушку, который там 2003-2005 года, mm -hmm. их тоже можно переделывать. Очень много. Здесь мне у него мотор стоит, И они его форсанули, да? Нет, нет, нет, нет. нет. Просто как бы плюс большой. Чем мы объясняли что для А, вы имеете в виду со спорта, который? Да. Ну, конечно, да. Со спортивного двигателя его немножечко убрали вот. мощей. Потому что если сравнивать с десяткой он более на низах работает. Десятка на верхах. подбитости есть небольшие это связи с падением, наверное тюнинг хрен открываешь ну, резина свеженькая еще поездит так достаточно мягенькая такая, хорошая Учитывая, что здесь прохладно. Вы можете, вы можете, так. Здесь вылез. нету. Здесь котка есть. Вижу, движок из Значит, акум нормальный, да? так, Я будет? думаю, да, он достаточно сейчас безвесело заведется. Если нет, у меня прикуривалка есть. А, <смех> а, UTX 10 бс скорее всего. Акум у него. Он, он, бы бы в... он вот здесь. Он у меня в чопере, я знаю, что а, стоит. Да. Так, если его... Ну домой, как... так вроде пока что все интересно. А какая цена у меня, напомните, пожалуйста? У него цена 375. <плодисменты> И, А, документы можно, да, чтобы я не задавал вопросы там? Здесь или туда? Там там поудобнее? Может? Не, я просто на нем же сверять буду. А, другое? Глав... Ну, как бы и документы посмотрю, да. Не, да мне только ПТС-ку. СТС мне не очень интересен. Ну, по сути, да. Так, мрачное стекло, это хорошо. Модель Германии. это за Из а, а. Японии. это может быть через Японию нет, просто вот везли. Но просто это просто не может расходка. быть... Это, да, это не может быть просто японский, именно внутри японская модель. Почему? Потому что у него вин длинный, а, а не короткий, а как... Там фрамы, как, да, как а там фрейм, фрейм. Да, да, да, да, да, абсолютно верно. Все верно. Номер двигателя. Номер двигателя. Так, что-то у нас ZRT 2 DE. Да. Так, у нас получается Приморский край. Какой там год? 13? А, Вода. 14, 14 Воза. Да. Так, Приморский край, он 11-го года изготовления. 11 -го Бело-оранжевый, 127 лошадей. Это 27 127 это американцы. 137, 138. А, кстати, в находке могут все что угодно написать. 138 Они все что угодно могут написать на самом деле. Так, ну, у нас... Девушка, раз, вот... Он у него покатался, допустим, 2 марта 15, потом 12 на 4, -й, 16, -й, и потом у вас он оказался в 2017 году, в мае, да, того года. Ну, это ваша же, это вот. Это не моя запись, а, это я понял. есть, есть э... угу. и, и после, после него договор купли-продажи, после него. Да. Все, я понял. Да, его роспись стоит. Угу, я понял. Там тут есть закорюка его. Да, да, я, да, я видел, видел, да, да, есть. Да, на, пустом, есть. Вот он, на пустом, да, да. Вот, вот и вот. Так, все, тогда вопросов нет, спасибо. Пожалуйста, возьмите. Все, теперь сейчас будем смотреть дальше по технике. Ну, скорее всего, да, там американец, потому что он через Японию ушел. Вот эта вот хрень всякая капала. В контейнере непонятная. Вот это, конечно, интересно. не оригинал, такого не может быть. Банки с ну пробег у него небольшой, судя по трубам даже вот они желтенькие, и ржавые. Пробег у него действительно небольшой. Подокисло все, конечно, Но тут сыровато, тут помещение такое. Диски крутились зачем-то. Вот диски крутились зачем-то крутились диски. Здесь у нас что, Здесь? Сюда, здесь не крутилось, разница. Не, не, я бы на камеру разговариваю. Да, я, я просто говорю человеку, который потом будет там смотреть. Как бы свои тупо заключения. Да. Есть умное заключение, есть тупо заключение. Вот свои. Уже... Не, я, не так, я так, я так, знаете, я делаю именно умное лицо и хожу да. по людям, мучаю их вопросами. Колодки должны стоять хорошие спортивные... 20 тысяч. Так, колодки говорите. Колодки. Я понял, да, стоят, есть. Колодки у нас тут тоже есть или нет. Не, фланги я вижу, да, колодки есть, да. Нет, я мир наличие вообще, в смысле, хватит, не хватит. Заведем, вы не против? Спасибо. Я забыл камеру включить, молодец ты был Все, раз туда мерил. Здесь все нормально прогревается Просто паузу нажал Да, здесь отлично Паузу нажал, ходил рассказывал влага я уже смотрел влажная рука вода ну конденсат мотор здесь шумнаватый это нормальное явление зависает Тут ручка зависала а? ну видимо нет сейчас нормально за видимо отогрел подкусывала просто тросик какой-то не сейчас нормально аппарат огонь так, послушаем а то Чуть, я бы сказал осталось проверить подвеску все дым уже не идет пар не идет у вас дебеки, раз отсюда остались а? остались загрузки вот здесь не было ничего Нагреем его Короче, сейчас Деньки вроде не крутились Сейчас тогда его Выключу, прокачаю подвеску И скажу, свое. его Электрика Есть Ага Ага этот а, реле подвис подвис но ну, он замерз просто там же там же этот ну, да, она, она под, подмерзла просто да но он по крайней мере включается четко ровненько то есть как бы вот все четенько это фигня он отлипнет пищи включит пищи бурчи он здесь, нет? А, да, вот тут. Ну можно сейчас прыжку снять и его подключать. Допускай, ладно. Уморгала. Ну, я верю, я что. Ну и тросик вот то, что заедает. Нет, да, да. Работал пятно. Ну, стал работать как бы. Ага, у вас тут даже такая подвеска подсветка стоит. Да, перед зад работает, все отлично моргает все ну, ну короче Перестал заедать тюнинга да накидали сюда да вот она, она вот перестала Ой. тут она вот даже туго крутилась видимо там где-то что-то вот, когда смазывали она подмерзла, скорее всего скорее всего тросики пытались обслужить и обслужить пытались не тем не той жидкостью да нормально все. сцепа я уже смотрел здесь нормально то есть можно тросик еще даже подтянуть чуть-чуть это, это уже на любителя. Это... Ну да нет, это да, просто это настройка тросика еще. Это от настройки тросика зависит. Это... Так, до аккумулятора тут добираться не близко, поэтому мы сегодня, наверное, этого делать не будем. Тут вопросов вроде нет по электрике. Так зарядка идет. А, я уверен, потому что он работает все четенько, без всяких там хлопков там и так далее. Ну, В принципе, вот Да это далеко. Раз, далеко. Да. А, ну, Нет, ну смотри, давайте сделаем мне вопрос. Ну, мне, мне, если вам это надо, мне то. Это, мне это интересно. Можно попросить. Давайте. открыть крышку. А с какой стороны открывается Нет. Нет вот я здесь. на своем ну, че перезнаю вот все. А вот нифига. Тут. Или вот сюда, вот да. Вот да. Вот он. Да. И вот туда-сюда, вперед. Тут вот стоит куча всего. По сути, здесь... вы продаете. Ну я продаю. Так, замок. Я забрал ребят, я понял. которые его делали. Угу. Нужно было. Так. Им было интересно, мне было тоже. Я понял. На -на набор инструмента есть у вас? Вот, вот все, что у нем есть. Я понял. Вот это Сейчас запас... быть набор? Ну вообще набор инструментов здесь ложится вот так вот. Оригинальный mm. комплект. Сейчас тогда возьму свой набор. У меня не оказалось, а здесь вот оказывается человека есть. Все, что нужно для счастья. Сейчас долезем до аккумулятора. Не угу. Долезем до аккумулятора, проверим его на зарядку. И будем Уже туда качать подвеску и думать, надо нам все это или нет. Сидушку теперь на себя назад, да. Ага, все. Тут просто два болта. Если бы инструмент больше, здесь был, у меня один. Здесь ну, да, я понял. Здесь крикится. просто он не у вас сбоку крепится, у а сбоку, здесь, да. да, здесь он сверху, в основном на всяких таких классических мотоциклах, Да, не, нормально, спасибо. На всех классических мотоциклах так оно происходит. То есть у кого-то цельная, сидушка, одну скинул, да, да, да. и все. Не, а у нас сбоку. Mm -hmm. Так, у нас получается здесь, что мы видим? 12.47. Держит. Держит, Держи, да, будьте любезны, можно попросить, чтобы не потерять болты. И заводим. Так, просадка. Опа, отлично. И сейчас у нас 12,2. 12,1 получается. Просадка до 9,5. Нормально. И пошла зарядка. 13. Вот, пошла зарядка. И так дымок пошел. Интересно. Видимо, то что завел. Но ну, выхлоп холодный реально. Здесь не жарко да, ни хлеба. И теперь 50 держим. есть перезаряда нет все нормально датчик все срабатывает всё, раз сервопривод сервопривод смотрим чик повернулся чик отвернулся но он у вас растянутый он у вас не настроен а у вас же получается его там нету да его убрали сервопривод на что сервопривод вот он тросики висят А, да, экзап он у вас вот тросики висят и они не подключены никуда да это, вот Вот, язык они. Языковые, вот, вот они. Это управление заслонкой выхлопа, так а -а -а. скажем. У вас они не подключены. Их вообще можно было снять, эти трусики, чтобы они там не болтались. Да, То есть сервопривод мы, работает. Прикидки, получается, их надо вообще По сути, да, тут у вас и банка, видите, вы ее вообще вырезали всю чертовой матери, потому что она вареная. Вот она, банка. Она вареная, видите? Ее разрезали, высыпали оттуда всю нутрянку. Вон даже, вот все видно. Я вообще не знаю, зачем так сделали. Можно было обрезать вот отсюда и вывести два, ну хрен знает, ребятам видимо лучше, чтобы это было видно. Ну, кастроляберы так себе, вот именно по выхлопу, по крайней мере. То есть это, это, не б... не это не можно было, было, да, сделать более, ну, <серкнут> намного красивее, конечно, потому что мод хороший, а сделали так себе, ну, руками не, не потрудились, <серкнут> и, по крайней мере по выхлопу. Все остальное, так, ну, дел... вот это вкусовщина, а это, это как бы уже есть правильно, неправильно. Так, ну, просадки нету имеется в виду в стоит, я его не, не я смотрю в принципе за все да за не я даже не сомневался я всегда надеюсь на лучше хотя с собой ношу инструмент чтобы если что завести да, накидывать обратно все я просто с собой ношу даже прикурито чтобы не оставить шансов быть не неоцен... недооцененным так ну в принципе и все наверное Сейчас попрыгаю на подвеске и уже будем думать. Да, все вперед чуть-чуть и все, да. Да, да, да. Да так иногда балуюсь, да. Вилка прокачал, ничего не течет. Лишнего ничего нет. Профессиональный так это, знаете, профессия. А это, наверное, больше как. Как больше, ну не знаю, как любить хобби, наверное. Да, я в сервисе, у меня свой сервис. А, Мото? Мото, да. А, ну, тогда, сразу. Вот он. Профик. Влага. А, есть, да? да, немножко. Вот что-то там подсачивается. Влажненькое такое, но ну, не сильно. Но это можно еще списать на то, что сейчас холодно, и как бы резинки все задубили. На это можно списать. Но не критично, нет такого, что там лужа какая-то. Поэтому... Территориальный а, а, шоссе спортхит. Спорт все, в принципе. Мне пока... Напомните ценник? 375. 375, все.